Ну вот буквально третье стихотворение, которое я написала. Кстати, активы и пассивы это тоже просто вот пятерка первых стихов, которые были. Август. Август разорвал пространство. В сердце прорвалась другая жизнь. Рано радоваться, страстно умирать придется, не любить. Опрокинется дождливое, осеннее, небо с пожелтевшей листвой. В прошлом будут и сугробы, снежные с этой серой, грубой Москвой. Одиночество невыносимым станет. Имя появилось у него. Ожидание счастья обманет из ничего и выйдет ничего. Разорву тоску, рванусь на волю, На руинах выстрою хоромы, Нацеплю картонную корону и забуду про долю.